Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, это канал Max Effect. Мы с вами играем в Crusader Kings 2, и это 42 серия. Сейчас, благодаря мудрому правлению Ноя и предыдущих правителей, у нас очень-очень большой доход, но мы можем сделать его еще больше, и как вы думаете, как? Евреи, добро пожаловать! Евреи, евреи впримут в вашей стране с распростертыми объятиями. Они будут пользоваться такими же правами и свободами, как и другие жители. Евреи, добро пожаловать. Мы тратим 927 денег, получаем 50 престижа и можем получить черту. Симпатизирует иудаизму. Ну-ка, так оно и есть. Да, кстати, Ной, светлейший дождь Ной, теперь симпатизирует иудаизму. Здорово. «Евреям было запрещено появляться в ваших землях некоторое время, но, каким бы странным это ни казалось, выяснилось, что они не имели отношения к тем несчастьям, которые им приписывали, например, голоду и болезням. В настоящее время большинство евреев, кажется, простили вас, и вы решили приветствовать их вновь с распростертыми объятиями». В общем, мы ошибались, мы с вами ошибались, давайте не будем заострять внимание на этом. Как легко мы, как легко мы решаем вот эти вот проблемы, знаете. Хотя, если смотреть по реальной истории, то евреев изгоняли так часто, что... Ну-ка, мы можем их снова изгнать? Да, мы можем их снова изгнать. Мы можем их снова изгнать. Кстати говоря, за изгнание евреев мы получаем больше денег, чем отдаем за их возвращение. может быть, это неплохая бизнес-стратегия, ммм? М -м -м. Можно, можно изгонять евреев, возвращать, изгонять евреев, возвращать, и тем самым увеличивать очень-очень-очень огромные, огромные деньги поднимать. Ладно, не будем мучить бедных евреев. Байерас опять что-то... Байерас объявил войну, Иерусалимско-Сицилийская война, с отлученным от церкви правителем. Ого. Как бы... Очень странно, Сицилия находится вот здесь, вот, вот тут-то, а Иерусалим находится вот здесь. Неужели он будет туда-сюда плавать? О, это сложно. Хотя, в принципе, не так уж и сложно. Мы предлагаем вам помолвку Сигурд Йорнсен. Сигурд Йорнсен, это кто? Это кто? Это кто, дружище? Сигурд Йорнсен, это сын твой или кто? Какое у тебя огромное семейное древо. Это, получается, твой а, внучатый племянник, да? И Гертруда Капони, это моя племянница, чтобы стали парой. Ну, почему бы, собственно, и нет, давай принимаю. В принципе, у него довольно-таки престижный дом. Кстати, а сколько престижа у нашего дома, надо посмотреть? 225. Нехило, как то быстро мы набираем престиж. Так, и мне хотелось бы узнать, кто у нас сейчас наследник? Кто у нас сейчас наследник? Ной, кто твой наследник? Доната <смех> Доната будет твоим наследником Нужно Подобрать ему самого-самого Лучшего воспитателя Это конечно может быть Жоана Но Я бы хотел самого лучшего Это Ной <смех> Давайте Ной будет воспитателем Вот Он пускай воспитывает своего племянника Чтобы он, чтобы он Стал будущим его наследником Пока что я не планирую а, каких-то больших войн вести. Так, я сделаю центром внимания Венецию, и я буду. Я буду, короче, просто фабриковать претензии. Фабриковать претензии воевать. Фабриковать претензии воевать. А, а так как претензии фабрикуются очень долго, мне не, придется, мне не придется воевать очень часто. По 30 Тидальда Дзиани, мой заключенный, жалуется на условия содержания. Подходящее может подземелье. Лорды государства Хорватии одобрили принятие закона «Свободная инвеститура». Что это вы задумали? Что это вы задумали, хорваты? М? Признавайтесь, неужели вы хотите свергнуть папу? М? Ладно. Тем временем у нас накапливаются деньги. Очень быстро накапливаются деньги, кстати говоря. Герман Дука э, хочет, чтобы мы вступили в брак. Принц Михаил и Сандра Капони. Да, да, я согласен, я согласен. Что? Здесь какая-то эпидемия? Оспа! Оспа! У -у -у. Здесь нужно срочно построить госпиталь, а он тут есть. И здесь тоже, и везде должны быть госпитали. везде построим госпиталь, чтобы была защита от эпидемий. Вот, вот куда можно потратить деньги. Кстати говоря, мы можем породниться с домом Байораса. Да, мы можем породниться с домом Байораса, и это приведет к заключению пакта о ненападении. Вот, например, доната можно было бы Просто этой девочке всего 3 года И не хотелось бы, чтобы у них была Большая разница Так, что это? Уфи Эстрид хочет создать альянс М -м -м, Ладно, давай примем Известный писатель Предлагает составить свою летопись Вашей семьи Ого! А вот это уже интересно Можем оказать ему свое покровительство Есть 15% шанс, что мы получим черту Высокомерной Или можем игнорировать его Минус пять, к мнению всех членов вашей династии, но нет. Ну нет, нет. Давайте окажем ему покровительство, потратим деньги. Один ребенок нуждается в выборе образования. Сим Капони. Что бы, как, как бы можно было бы его воспитать? Три дипломатии, три образованности. Возможно, можно воспитать его в веру. Давайте так и сделаем. И тут Хорватия начала какую-то новую войну. Против кого и за что чищает в своей войне Секешфехер хорватская Война с отлученным правителем У нас еще король Харнислав Отлучен от церкви Это дает нам право объявить ему войну Но что мы получим 50 престижа 200 благочестия пф, Не так уж и много Он вернется в лоно церкви пф, Какой смысл И он отречется от престола В пользу Петра Тепермировича Петра, это та самая Петра, с которой мы пытались заключить помолвку, но не получилось. Не знаю, возможно, возможно. Пока что не вижу смысла в этом. Так, нам, к нам, видимо, прибыл еще один э, человек, еще один ученый, благодаря нашей родословной. Конечно, мы принимаем его у себя к двору. 20, 27 образованности, как круто. Донаты уже в том возрасте, когда образование – один из главных приоритетов жизни. Будучи опытным в некоторых областях знаний, я могу помочь ему наставлениями. Конечно, это неблагодарная работа будет нелегко, но это мой шанс сделать его лучше. Да, пускай он будет, будет амбициозным, но мы с ним станем непримиримыми соперниками. Мне бы не хотелось, чтобы это такое было. Хм, но амбициозно – такая хорошая черта. Вот можно выбрать вот это, чтобы он стал усердным. Тогда мы получим черту в стрессе. Нет уж, пускай решает самостоятельно. Сегодня ко мне подошел мой брат Никола. Он сказал, что его беспокоят мои привычки в еде. Он считает, что за последние месяцы я немного прибавил в весе. И теперь он боится за мое здоровье. Возможно, ты и прав. Отвечу ему так. Я глубоко вздохнул и перевел взгляд с недоеденного блюда на столе на свой раздутый живот. Я так обожрался, что даже запах еды уже вызывает у меня тошноту. Но все равно не могу удержаться, чтобы не откусить еще кусочек. Если я не найду какое-нибудь занятие, чтобы развеять свою скуку помимо еды, я скоро стану таким жирным, что не могу даже встать самостоятельно. Эх, не хотелось бы, чтобы он был жирным. Просто что дает нам жирный? Личные боевые навыки минус 10? Ну и, в принципе, все. Зачем нам личные боевые навыки? М? Мы трусливый, мы щедрый. Мы особо, наверное, воевать не будем. У меня очень низкий военный навык. Я вряд ли сам буду возглавлять э, войско. А Стану-ка я жирным. Ну и да, пускай меня закидают тапками за то, что я сделал персонажа жирным, но, блин. Хотя он даже им не стал жирным. Юный доната выражает все большую склонность к жестокости ему не хватает амбициозности все-таки у нас все еще есть шанс чтобы он получил такую черту давайте он не получил он получил черту жесткий совет который дал мне никола оказался именно тем что мне было нужно чтобы вернуться в форму поверить не могу насколько близко я подошел к тому чтобы в блаженном неведении провести Остаток своей жизни толстой свиньей. Но, мне... но теперь мне постоянно хочется есть. <связано> забавно, забавно. Кстати, мы так и не вступили ни в одно из обществ. Мы так и не вступили. Давайте вступим к герметистам. Можно было бы, конечно, вступить к слугам дьявола, но просто дело в том, что... Но и не грешник. Он у нас праведник. Он полностью праведный человек. Так что лучше, наверное, вступить в общество герметистов. Итак, нам нужно назначить ученика. Кто же это будет? Вот тот тот чел, который недавно прибыл к нам, с очень образованным Елазио. Ну, нет, гельем более образованный. Гельем более образован, пускай он будет. Кстати, да, кстати, гельм <laughs> наш капеллан, и он является магусом герметистов. Здорово! <laughs> Ладно. Так, давайте э, добудем ингредиенты. Mm -hmm. И напишем трактат. Так, эм, попросим помощи у коллег Папа Стефан 10 умер Папа Стефан 10 Король Лич Офигеть Король Лич Почему король Лич Почему он так называется Наверное потому что тощий, типа как скелет выглядит И его сменил папа Иоанн Ух ты Какая у него крутая борода Неплохо. Правда, он страдает от лихорадки, заболевает. Он старый, наверное, скоро умрет. Ну ладно. Гильем и небольшой отряд охотников отправились со мной в лес, чтобы добыть части тел животных. Давайте поймаем ничь. В общем, я хотел заключить помолвку с его сыном. Точнее, с его дочерью. Вот. Помолвка. И кто же за нее выйдет замуж? Либо доната? Ну нет, донат слишком взрослый. Пускай будет сим. Вот, Сим. Ей сколько лет? Ей 4 года, а Симу 6 лет. Вот, отлично. Нет, говорит. Сим слишком низкого происхождения. Давай, доедите вы все. Слишком низкого происхождения. Почему вы считаете, что он слишком низкого происхождения? Вот если наследник? Тоже нет. Бденский торговый путь остро нуждается в новых кораблях. Снаряжений для продолжения своей деятельности. А, торговля должна продолжаться? Естественно. То есть... А, то есть, кроме того, что мы прокачиваем эти торговые пути, пути мы еще а, и на них и должны время от времени тратить по 200 монет. Жесть. Гильем, мой знакомый коллега по Ордену Герметистов, выступил с идеей ритуала, который может призвать божественную сущность. Перспектива просить духознаниях знаний напрямую довольно замачива. А в Ордене это восприняли с большим воодушевлением. Давайте. А, в моих склянках есть то... Что нам поможет. У нас есть ингредиенты, давайте отдадим их. Блин, вот теперь, когда мы развили торговлю, а, у нас очень-очень-очень большие доходы. Я считаю, что отсутствие алхимического кабинета не дает нам двигаться дальше. Если мы хотим раскрыть секреты Гермеса, нам нужны инструменты и пространство для опытов. Надо построить лабораторию, иначе все наши усилия окажутся нас прасными. Принять. Конечно, примем. Конечно, примем. Так, призыв сущности. Ам... Давай открой мне самые темные секреты этого мира. Интересно, что же он нам откроет? Что-то по всей Европе слишком много эпидемий стало. Я не знаю почему. Этот лес полон диких зверей, но многие из них куда хитрее, чем может показаться. Было непросто, но мы справились. Два животных ингредиента, желчный пузырь и кроличье сердце. Божественная сущность дала мне множество указаний, при помощи которых я смогу раскрыть чужие секреты. Ушло немало времени, чтобы облечь их в слова и систематизировать. Но мне удалось. Не терпится применить их на практике. Интрига минус один. Почему? Кстати, мы можем построить лабораторию. Давайте так и сделаем. 50 монет потратим. Во имя науки. Давайте пускай в нашей резиденции будет эта лаборатория располагаться. Опубликуем трактат. В округе Сения группа плотников стала работать совместно обучать подмастерьев. Теперь вы можете либо одобрить их новую гильдию, чтобы заручиться их поддержкой, либо запретить ее для защиты свободного рынка. Давайте поддержим. У нас будет плотницкая гильдия. С тех пор, как вы стали внимательно следить за своими доходами и расходами в погоне за богатством, ваши сундуки заполняются до краев чаще, чем прежде. Развитие экономики полезно для страны в целом. Мы, кстати, можем провести Великий Турнир. Надо бы, надо бы это сделать. Надо бы это сделать. Давайте так и сделаем. Так, проведем Великий Турнир. 300 монет нужно потратить. И пусть все рыцари страны будут приглашены. Я разослал гонцов во все стороны с вестью о том, что будет проведен Великий Турнир. Турнир скоро, скоро начнется. Я, кстати, не помню, был ли у нас турнир за это прохождение или, или не было. Так, для надлежащего нагрева и преобразования металлов вам потребуется печи различной температуры с пламенем разных типов. Алхимические тексты говорят о различных установках, которые могут быть полезными. Моя лаборатория должна быть лучше всех, мы потеряем 50 монет. Не вся керамика подходит, мне нужна самая лучшая. Доминик Морозини умер естественной смертью. Замечательно. Пора начать турнир. В следующие два месяца вам будет дана возможность проявить свою доблесть в состязаниях. В принципе, с, 20, с 22 лично, личными боевыми. Я не думаю, что у нас будет такая возможность на самом деле. Хотя. Хотя. Вдруг там. Вдруг там они будут гораздо слабее. Иногда различие, определяющее успех, может быть столь же сложным, как его достижение. Многие металлы и прочие субстанции настолько похожи, что их может отличить только специалист. Во избежание ошибок, возможно, стоит вложить деньги в библиотеку справочной литературы. М -м, давайте, давайте, пусть библиотекари займутся пополнением коллекции, обязательно, обязательно. И еще, Опять известный писатель предлагает составить свою летопись нашей семьи. Теперь 141 монету он просит. Давай, давай. Я так не получил, чертух высокомерный. Так. Успех. Достаточно. Коллег одобрили мой научный труд. И теперь его добавит в библиотеку Ордена. Мое положение среди герметистов заметно улучшилось. Какой же я умный! Осомность плюс 2. Отлично, репутация растет. Иаган Иог... капони. Иаган Капони нуждается в выборе образования. Может быть, духовное образование больше бы ему подошло давайте так и сделаем. Пускай духовное образование. Так, местные кузнецы, похоже, не понимают, какая осторожность требуется для создания инструментов, необходимых для работы в печах моей лаборатории. Возможно, со временем они научатся, но пока что результаты оставляют желать лучшего. Давайте заказать новые лучшие инструменты у лучших мастеров. О, странно, что у нас жена Леонардо почему-то до сих пор в тюрьме. Давайте попросим о выкупе. Как бы... Лучше бы, чтобы она не была в тюрьме, а то это слишком. Mm -hmm. Все, ее выпустили. Барось, барон Симонета Палестрина, проявив стойкость, занял второе место на прошедшем турнире. А мы что, не участвовали в турнире, что ли? Барон Абондансо Шибенек победитель в турнире. Знаете, видимо, в турнирах имеют право участвовать только феодальные граждане. А у нас только два феодала в стороне. и Поэтому они друг с другом соревновались. Абанданс его победил, а этот второй а, проиграл. Ясно. Ну да. <с0> ну да, в принципе, только двое. Только двое участвовали. Славное событие. Великий турнир, в котором участвовало всего два человека. Так, что я хотел? А, да, я хотел найти жену для доната. Для нашего наследника. Фелячита. Просто... Женить, э, женить, женить мальчика с именем Доната на девочке с именем Феличита. Это просто это самое лучшее, что могло произойти. Давайте так и сделаем. Давайте так и сделаем. Помолвка. Э, Доната. И Феличита. Здорово. Так, Доната и Фели Чита <станут>, станут прекрасной парой. Кстати, как зовут нашу жену? Как зовут жену Ноя? А, Ливия. Ее Ливия зовут. Ваша милость, моя миссия вор в округе Захумле увенчалась успехом. Используя подкуп, а, уговоры, вымогательство, угрозы, подделку документов, мне удалось сфабриковать претензии на титул жупания Захумле. 721 а, монетка. 721 монета? Офигеть, откуда столько? Можно опять занять у евреев 300 монет, но блин. Не, это слишком дорого. Но блин, когда нам еще представится такая возможность? Деньги у нас быстро восстановятся, если мы займем у евреев немножечко. Но смотри. 432 монеты у нас сейчас есть. 432 монеты у нас есть. Отнимаем 721. У нас будет минус 289. А я думаю, они быстро восстановятся. Я думаю, они быстро восстановятся. Да ладно, давайте. Жупан Бесар Загри пытается узурпировать мой титул. Сделайте так, чтобы он исчез. Сделайте так, чтобы он исчез. Убийцы преуспели. Отлично. Так, помолвленные могут пожениться. Гертруда Капонин и Сигурд Йорнсен. Давайте, давайте, давайте, давайте. Так велит светлейший дождь. После нескольких месяцев напряженной работы и значительных финансовых затрат, Ноэ Капони закончил строительство лаборатории, которое стало предметом зависти для любого желающего проникнуть в глубокие тайны мира. Этот алхимический кабинет позволяет поставить любой эксперимент, ранее описанный в документах, и является свидетельством высоких амбиций своего правителя. Образованность плюс 2, 30 экономических баллов, прирост престижа, ух как много всего, ух как классно. Майновэр — лаборатория предмет зависти для всех ныне живущих, и ученых, и инженеров. Осмелюсь предположить, что даже сам Гермес, трижды величайший, был бы впечатлен оборудованием, которое я использую, чтобы раскрыть тайны, материи и духа. Пора приступать к работе. Мислов больше не управляющий. Мислов умер. Естественной смертью. Ну что ж, теперь нам нужно нового управляющего назначить, да? Да, пускай это будет Галассо, наш вассал, наш епископ. Так, и было бы неплохо отправить Доминика новые претензии сфабриковывать, вот на нижние края, например. Весть о том, что Бе и Диониси планируют установить новый торговый маршрут, достигли вашего двора. Давайте попросим у них деньги. Надеюсь, ты мне дашь деньги, а то мне деньги очень нужны. Нет, не дал. Ну, жлоб. Ворон Радольфа вернулся в свой совет. А, все, это... Эпидемия ушла. Эпидемия ушла, замечательно. Больше она не будет нас беспокоить. Юный доната только что получил экономическое образование. Вот, кстати, как он выглядит. С даром Мидаса. Прекрасно! Он достиг высшего уровня в этой специальности. Прекрасно, прекрасно. Когда я пришел за помощью с рубкой деревьев, Франциск отказался идти со мной. Сказал, что у него живот разболелся. Маленький лентяй. Я ему покажу. Да, я ему покажу. Ну вот, теперь Франциск жалуется, что я повредил ему руку, когда потащил его работать в сад. И теперь уж он точно не может помочь мне с вырубкой деревьев. Ладно, пускай будет ленивым, я в принципе не против. Вот черта праздный дает интригу. Папа-папа кричит хам, дергая меня за руку в надежде, что я брошу важные дела и поиграю с ним. А почему я не, почему у меня нет другого варианта? Я могу только сказать, что я занят. Наверное, потому что ребенка зовут Хам. И Афет нуждается в выборе образования. Он у нас гений. И интрига пока что самая высокая. Ну, пускай будет интрига, пускай будет этикет. Но я думаю, что пока что на сегодня все. В следующей серии мы продолжим и будем воевать за вот эту, за вот эту провинцию. А пока что, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем до следующей серии, всем пока.